любишь рыбу на самом деле для того чтобы любить нужно кормить лелеять гладить обожать и делать что-то для этого человека что такое любовь любовь это не брать любовь это давать искренне и любовь это создавать физически какие-нибудь э, комплименты это гладить человека это проявлять что-либо физически видимое они а мысленно, как многие говорят в интернете, дарите свою любовь. Да это любовь дарить мысленно, никому не нужно. Сделай что-нибудь для человека. Зачем человеку, бомжу, дарить любовь? Сними лучше свои кеды, там, шубу, отдай этому человеку. И вот это проявление любви. Так вот, как завоевать чужую любовь? Это очень сложный такой процесс. Поэтому кого любят, к тому и идет материальное благополучие. А вот как заставить? Молодым-то понятно, они красивые, их любят за